Голод и смерть произойдут в беспрецедентных масштабах. У кого-то еще было трагическое детство, которое он причинил всем нам. Но к началу 1980-х годов, когда лед еще не пришел, эксперты решили, что проблема была не в слишком сильном холоде, а в слишком сильной жаре. Это было глобальное потепление. В 1989 году агентство сша пресс опубликовало эту историю, цитирую, «Высокопоставленный чиновник по охране окружающей среды США говорит, что целые нации могут быть стерты с лица земли повышением уровня моря, если тенденция глобального потепления не будет обращена вспять к 2000 году». Другими словами, 23 года назад. В том же 1989 году эксперт по климату по имени Джим Хэнсон встретился с репортером Цейлона. По словам Цейлона, Хэнсон объяснил, что в течение 20-30 лет, цитирую Вест, Сайдское шоссе, проходящее вдоль реки Гудзон на Манхэттене, окажется под водой. Именно под водой. Мы проверили сегодня вечером, и на самом деле оно перегружено, но все же это дорога. Затем, в марте 2000 года, газета «Индепендент» в статье объяснила, что снегопады теперь просто ушли в прошлое, и мы цитируем, «снег начинает исчезать из нашей жизни». В статье цитируется эксперт по климату, утверждающий, что дети просто не будут знать, что такое снег. «Я понятия не имею, что такое снег. Это будет пережиток неледникового периода» о Великого Ада глобального потепления. Тогда, в 2004 году, 2004, удивительно, но цивилизация все еще существовала. Газета Гардиан предсказала, что, цитируя эту цитату, крупные европейские города будут погружены под воды поднимающихся морей. Поскольку Британия погрузится в сибирский климат к 2020 году, что немного сбивает с толку, потому что глобальное потепление обычно не приводит к сибирскому климату. И примерно в это же время они решили, эй, мы не хотим вдаваться в подробности. Не будет ли слишком жарко? Не будет ли слишком жарко? Не будет ли слишком холодно. Мы не хотим этого говорить. Должно произойти что-то плохое, поэтому мы назовем это изменением климата.